после еды дополнительно появляется еще и чувство вины. Если углубиться в вопросы стресса, то можно это объяснить и на уровне гормонов. Вырабатывается большое количество кортизола. Кортизол тоже является пусковым фактором того, что человек начинает переедать. Всегда еда должна быть как и естественная, физиологическая потребность в удовлетворении энергии, строительного материала, но и есть такой момент удовольствия. Но удовольствие формирует пищевые привычки, поэтому нельзя заедать эмоции.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 Не менее важно обратиться к диетологу и терапевту. Иногда причина неправильного питания кроется в неумении составлять рацион с учетом индивидуальных потребностей. Существует определенный алгоритм работы для выяснения причин стрессового переедания. Мы заполняем опросник, и если я вижу, что человек заедает эмоции, мы начинаем вести дневник питания, где каждый прием пищи он отмечает, зачем я ел. Зачем я ел, отвечая на этот вопрос, он понимает, это состояние физиологического голода или это состояние психологического голода, аппетита, когда он ест там через час-полтора после еды, и он уже осознает, что сейчас он заедает какую-то свою эмоцию. И потом вместе с ним мы думаем, как этот вопрос мы можем решить. Если не получается решить это совместно с диетологом, мы отправляем его к психологу на когнитивно-поведенческую терапию, либо на, на какую-то медикаментозную коррекцию. Все зависит от того, на каком уровне стресса он находится, для того, чтобы помочь ему решить эти вопросы. Несмотря на то, что заниматься самолечением не